Всем хай! С вами Юджин и сегодня я снова вам представляю хайлайты со стрима, который проходил на прошлой неделе. Хайлайты, вторая часть. Понеслась! А нет, стоп! Погодите, заранее лайк влепите? Влепили? Понеслась! Итак, как вы помните, в прошлом выпуске мы совершили два заезда и у нас была ничья. И вот настало время третьего решающего матча. Зачем я говорю это так серьезно? Это было абсолютно тупо и несерьезно. Смотрите. миллионов рублей стоит это а все она дороговает откуда у нас столько рублей у нас 3 миллиона рублей откуда у, у нас столько рублей вот именно я человек без падежов смысл а как столько рублей сметь машину нажимать скорость какой-то парень будет варенье въезжает двух ног гонки гонки логами да я слышу какой-то голос только что не, слушай. Не, да, это рёв... Ты сейчас кого-то это... из нас подкалываешь или что? Нет, там у радио было включено. Это рев мотора, мне кажется. Нет, там прям женский голос сказал что-то. У а -а -а. тебя хорошо не, получается. у меня столько вроде нет А, спасибо. Это твой внутренний голос, чувак. Внутренний эго тебе женским голосом говорит. У тебя все хорошо, не Да все хорошо. Ребят, смотрите. Желтый снег. Юра реверсивно оценил мою шутку. Реверсивно-оригинально, мне кажется Какие все серьезные Вот нельзя посмеяться на какой-нибудь забавный Не, прикольно нормально, да Нормально Да нет, столько рублей Понимаешь? Рублев Давай мы на каменожестве бумаги решим, кто победил А еще карандаш, огонь, вода И бутылка лимона. И бутылка лимонада только я огонь, обужу, сразу предупреждаю Я поговорим карандаш лимонаде. Стерандаж ногой побежать. Как выглядела? Похоже, лимонада. А, да? Вот, ну, типа, того. А, ну <смех> ладно. О, ладно. О, мой жук, вошел <смех> Мой жук, говорит, вошел. Я тепло сзади чувствую, ты дышишь мне спину. Он не тебя... Оп... что ты делаешь? Опа. Юрик тоже меня щекотать, а не ты. Чикате! А, Чикотать! нет! У я ухожу, я ухожу. Я, я с нагоняю его. Ты хороший хорош. работал. Ты хорош. Нет, вошел. А, -а, -а он вошел. в Бой, ты грязно играешь. Разбивать флажки, чтобы ты их хуже видел. Да, да, да, чтобы ты пропускал точки. Ру грязная игра. Шутка, да. грязная, грязная игра, игр ярик. Я его во многих ругах так и называют, грязный Ярик, грязный Ярик. Кстати говоря, ты вот это сейчас придумал, а меня так и называют, это правда. И мы не хотим знать причины. Но вам и лучше их не знать. Да, мне кажется, это опасно. Понятное дело. он на тебя так называет? Есть определенные круги. <смех> круги, <смех> да, круги. Нет, круги довольно чистые. Я себе не грязный. В общем, Евгений победил. Ну, кто чего еще ждал? Победа. И напоследок мы решили замутить общую катку в вчетвером. Часика так... На полчасика. часика. О, ребят, я это очень разогнался. Я очень это... разогнался, Кет. Юра, межзвезд. Он межзвездное пространство только что. Чистая интерстеллар через Гаргантюа пролетает. Х. Х. Х. А, жмик. Жмик. Жмик. Я четвертый. Я четвертый еду. Я четвертый еду. Я четвертый. Ты четвертый. Ты четвертый. Ребят, ты третий, Ерик. Да? Вы спорите из-за того, кто я четвертый? А я уже четвертый. Нет, я то, нет, уже я четвертый. Опять а будет... вы ругаетесь за это. Да, да, да. Ладно, Чтоб я ты не справил об этой игре. О, нет, он, кажется, понял. Нет! Берегитесь! Нам еще ехать и ехать. Ехать и ехать. А ты думал, расслабился уже, да? Мне уже нервы напрягили, ребята, прям совсем. Это обратно Закрываю. Как звук закрывание обратно. Ну, смотри, мог такой. Наоборот. Ну, вообще наоборот вот когда такой ты не думал озвучивать игры вот, вот таким способом Слышишь да да да да ну, О -о -о. Гадающий голос, а -а -а, да да голос. да да ладно. да а -а -а. а а обсудим интернет. Мы же в интернете с вами. Ух а ты. его не обсуждаем. Ха ха! Видели да да да да да да да за за за за. да да да туннель да да да да да да да да да да у Ярика нет такого туннеля да да тоже интересно Ярик нет такого туннеля, ребят Потому что, как говорится, Ярик за своим туннелем следил вот, это вот. вот у него нет такого туннеля Ты знаешь, я 10 лет профессионально играл С тех пор, как я перестал Я больше не вообще... играю, я дал тебе слово Слушай, Военный приходит, Ярик, нам нужно, чтобы ты погонял а -а такой, Я больше не гонял". Тебе опыта не хватает, Ярик, вот здесь прям Опыта мне? Да, да, да Фу. Ты что, не слышал? Он завязал уже давно. Он уже завязать успел, вот насколько у него опыта много. Остановись! Ярика поддержать надо. Не-не-не. Ярик! Ярик! Встал Не, мне нормально, нормально. Поднял бы его иду. Просто с машиной бежал. Я вообще не понимаю, где я. Олег. Олегинсы? Олег се ему жмут. Он забыл одеть. А может наоборот, он надел и поэтому в педаль не может топить нормально. Что они слишком стягивают, слишком сильно, Что ж, друзья, на этом мы с вами закончим второй выпуск хайлайтов со стрима. Это последний видос с хайлайтами, так что все, больше этого не будет, вы можете <смех> вспомнить, как оно было. Может быть, еще раз перейти на стрим, еще раз там лайк поставить, еще раз здесь поставить лайк, на предыдущий хайлайдер поставить лайк. Писать приятный комментарий, поскольку это был ну, такой, по сути, первый стрим на моем канале. Надеюсь, что вам было прикольно. Может быть, когда-нибудь мы еще что-нибудь такое замутим. Я думаю над этим, но пока не думаю особо сильно над этим. Но но держу в уме, держу в уме, друзья. С вами был Юджин, ждите новых видосов и всем 5!